«Как спасаться при острых болях?» То есть сейчас мы с вами переходим уже к вопросу, что делать, когда есть обострение, когда острая боль. Считаете, половину упражнений использовать нельзя, так что же эффективно действует при острых болях? И давайте рассмотрим два варианта. Дело в том, что обострение тоже бывает разное. Вот первый вариант — это уже конкретное защемление нерва, когда вы не можете сделать ни единого движения без боли. Вот, например, вы наклонились, и вас так заклинило из-за острой боли, что вы не можете уже ни повернуться, ни согнуться, ни лечь, ни встать, но ну, просто очень сильно острая боль. И это говорит о том, что произошло уже конкретное защемление нерва. А бывает другой вариант тоже обострение, но оно более слабое. Когда вы можете двигаться, но в определенных положениях вам больно. Например, вот вы сидите нормально, идете нормально, допустим, а вот наклониться или, допустим, повернуться вы уже не можете, возникает боль. Причем ее, например, вот не было пару дней, а сейчас появилась. Это, в принципе, тоже относится к обострению. И здесь лечение именно в самообострении будет разное. И сейчас давайте сначала рассмотрим именно, что делать при первом варианте, когда есть очень сильное такое защемление, вы просто ничего делать не можете. В первую очередь, естественно, мы не занимаемся самолечением. 100% нужно обратиться к неврологу. И он вам должен обеспечить адекватное обезболивание. Конечно же, он сам принимает решение, какое вам обезболивание делать. Либо, если он считает, что это нужно только лекарство, и не нужно будет делать вам блокаду. Считает он, по крайней мере, видимо, так лучше, значит, вы используете то, что он означает. Но лучше всего, конечно же, работает эта новокаиновая блокада. Вот она работает просто замечательно. И мы ее используем просто единовременно только для того, чтобы снять боль. Увлекаться этим делом, конечно, нельзя, потому что минусов у нее тоже хватает. Но если, когда есть вот такие сильные, острые боли, то блокада в этом случае, конечно же, самый лучший вариант. И ее осуществляет только врач, невролог, либо терапевт. Либо, например, если вам врач назначает вместо блокады какое-то обезболивание э, в виде НПВС, то есть не противовоспалительных, то вы можете самостоятельно их ставить внутримышечно в уколах. То есть не обязательно использовать в таблетках, а лучше это делать внутримышечно. В таком случае лекарство намного быстрее попадет в очаг. И намного быстрее и эффективнее снимет боль. Поэтому обратите на это внимание. Все-таки лучше ставить внутримышечное обезболивание, чем пить в таблетках. Потому что пока оно пройдет, считайте, через кишечный барьер, пока она попадет в кровоток, пока она дойдет, если вообще дойдет до нужного места, еще неизвестно, когда подействует. А если вы ставите укол где-то 30 минут, час и все, и у вас боль уже намного станет меньше. Ну и, конечно же, в это время используем щадящий. Самое главное – это постельный режим, как минимум на 1-2 дня. Вам очень сильно нужна разгрузка позвоночника. Для этого нужно находиться в горизонтальном положении. Теперь берем второй вариант, то есть когда боли ну, тоже относительно сильные, но они появляются только в определенных положениях. Но так вы ну, что-то делать, да, работать вы можете. Что в этом случае? Здесь можно даже и не пить никакие лекарства и ставить что-то внутримышечно. Здесь достаточно использовать и местное обезболивание. К ним относятся это мази. То есть вы наносите на область, например, поясницы или воротниковую зону, если беспокоит штейный отдел, мазь. И после этого обязательно ложитесь на аппликатор. Но можете использовать любой, хоть аппликатор Кузнецова, хоть аппликатор ляпка, без разницы. Эффект будет тот же самый. Обязательно ложитесь на аппликатор, хотя бы 30 минут на нем полежать, а после этого обязательно укутаться в сухое тепло. Например, если это поясница, то вы можете вокруг пояса повязать шаль или, допустим, шерстяной какой-нибудь шарф. И поверьте, уже завтра вам станет все равно намного легче. Советы бывалых. Это то, что как раз-таки я использую, если, например, получаю какое-то какое растяжение после тренировки в тренажерном зале. Вот это очень тоже хорошо работает. Ну и, конечно, здесь тоже должен быть щадящий режим на 1-2 дня, но здесь не обязательно постельный. ограничение активности хватит. То есть, естественно, мы не выполняем какой-то тяжелой физической работы, стараемся не таскать никакие тяжелые сумки. Но, допустим, ходить и какие-то выполнять домашние дела или даже, например, работать, в принципе, тоже вполне можно.